Для тех, кто предпочитает добираться до аэропорта на своем автомобиле, компания Stanley Robotics разработала робота-парковщика, который поставит машину на специально предназначенную закрытую стоянку. Для этого необходимо припарковаться в одном из гаражей компании, подтвердить бронирование в терминале и можно идти по своим делам. По завершении робот заберет автомобиль со стоянки и доставит владельцу. Парковка, куда робот транспортирует автомобили для хранения, закрыта для свободного посещения, там разрешается двигаться только робот. Поэтому риск случайного повреждения лакокрасочного покрытия неаккуратными водителями или пассажирами сводится к минимуму. Робот, получивший имя Стен, запущен в тестовом режиме во французском аэропорту «Лион Сент-Экзюпери». В случае успеха он появится и в других терминалах. Американская компания Кайвана обрела известность благодаря своему гироскутеру KOX. В 2017 году появился моноколесный самокат KO1, развивающий максимальную скорость 32 км в час. Его продолжением стал KO 1 Он очень похож на предшественника, однако это уже другая машина. У KO1 источник питания спрятан в рулевую штангу. Запаса энергии хватает на 40 км пробега, после чего необходима часовая подзарядка. Мотор мощностью 1000 Вт выдает скорость 30 км в час. С его помощью можно преодолевать уклоны до 30 градусов. Кио 1 Плюс изготовлен из углеродного волокна, гибкого поликарбоната и цинкового сплава. Корпус устойчив к атмосферным воздействиям и имеет степень защиты и долговечности IP54. Самокат обут в массивную шину, рассчитанную на несколько типов поверхностей – травяную, песчаную, грунтовую и асфальтовое покрытие. Любые неровности дороги компенсирует специальная противоударная подвеска. Управление моноколесом предельно простое. Достаточно встать на специальные складные ножки и немного наклониться вперед. Повороты производятся легкими наклонами в нужную сторону. Подсветку обеспечивают светодиоды, расположенные сверху, спереди и снизу, сзади. Панель управления представлена ЖК-дисплеем, на котором отражаются уровень зарядки батареи, скорость и информация о поездке. Также у KO1 Plus имеется встроенная откидная подставка. Приобрести моноколесо можно за 1299 долларов, выбрав при этом тип шины для поездки по городу или вездеходный вариант. Из дополнительных аксессуаров в продаже есть крепление для экшен камеры дополнительное зарядное устройство и фирменный шлем от Кайвана. Медицинские онлайн-консультации постепенно становятся частью нашей жизни, однако пока они всего лишь промежуточное звено в процессе лечения, поскольку одного только разговора или тестового сообщения бывает явно недостаточно. Усилить эффект присутствия доктора призвана новая станция OnMed, оснащенная HD-камерами и различными датчиками, которая к тому же способна выдавать медикаменты по назначению врача. OnMed представляет собой небольшую станцию или будку, из которой они могут удаленно общаться с врачом. Помимо внешнего осмотра с помощью видео и аудиоаппаратуры врач получает информацию об основных физических параметрах пациента: росте, весе, индексе массы тела, АД, дыхании и насыщении крови кислородом. Будка также создает тепловую картинку, температуры тела и диагностирует наличие инфекций в организме. По окончанию консультации он мед выдает лекарства из своих запасов, куда входят сотни самых распространенных медикаментов. Если же необходимого средства нет, то он мед распечатает рецепт для аптеки. Кстати, в банке медикаментов имеются и наркотические препараты, которые находятся в специальном безопасном автоматизированном хранилище. Во время сеанса связи в ОнМед тщательно соблюдаются меры конфиденциальности. Кабинка надежно закрыта от посторонних глаз и ушей. Для идентификации абонентов используется 3D-система распознавания лиц. Как сообщают представители разработчика, консультация занимает не более 15 минут. ОнМед появится в США уже в этом году. Местами их установки станут колледжи, офисы крупных компаний аэропорты и отели. О новинке McLaren Automative Hypercaria Speedtail приходится говорить только в превосходной степени. Это в буквальном смысле средоточие новейших технологий, последних научных достижений, уникального дизайна и откровенной роскоши. Не зря это чудо техники тянет на 1,75 миллионов фунтов, около 148 миллионов рублей, а запланированная начальная партия в 106 экземпляров раскуплена задолго до официальной презентации. Глядя на Speedtail, создается впечатление, что он предназначен для полета, а колеса – это всего лишь средство для разгона перед взлетом. При мощности 1050 лошадиных сил он разгоняется до 403 км в час. Кстати, предыдущий рекордсмен, участник F1 1998 года, оказался медленнее на 10 км в час. Особая тема – аэродинамика новинки, признанная специалистами уникальной. Дизайнеры постарались на славу, отказавшись от дверных ручек и установив камеры вместо боковых зеркал. Доля металлов конструкции сведена к абсолютному минимуму. Например, аэродинамические колпаки, изготовлены из углепластика. Снижению турбулентности способствуют вентиляционные дверные прорези и вертикальные лезвия за задними крыльями. Большой прижим к дороге образующегося разрежения под кузовом обеспечивает вытянутый диффузор. Еще одно уникальное ноу-хау – подвижные гибкие элероны, бесшовно интегрированные в кузов. С их помощью водитель может изменять центр аэродинамического давления, увеличивая прижимную силу или задействуя их в качестве воздушного тормоза. Спидтейл поражает и обилие современных материалов, Характерный пример – тонкопленочный карбон, разработанный компанией Ричард Милл. Это своеобразный высокотехнологичный сэндвич из многослойного ламинированного углеволокна, где слои уложены под углом 45 градусов, а особая шлифовка придает материалу эффект текущей воды. Еще один необычный материал – углеволокно с титановым напылением, из которого сделаны диффузор и сплиттер. Трехместный салон Speedtail отделан обычной анилиновой и полуанилиновой облегченной кожей производства компании Breach of Air Lizard, для снижения ее плотности и веса почти на треть пространство под кожей заполняется воздухом. Польский инженер Джек Скопинский разработал транспортную систему EV4 Motion Card для перемещения людей-инвалидов в условиях бездорожья. Ее отличие от аналогов в том, что маломобильный человек сам выступает оператором платформы, которая фактически является разновидностью квадроциклов. Она предназначена для неспешных поездок, прогулок по травянистым склонам и грунтовым дорогам. Настоящее бездорожье аппарату, увы, не по плечу. Оба задних колеса платформы снабжают электромоторами мощностью 1000 Вт, которые питают энергией аккумуляторная батарея на 36 ватт, 23 ампер часов. На одной зарядке EV4 проезжает 50-80 километров, что примерно означает 3-4 часа пути. Разогнаться свыше 40 километров в час не выйдет, но 20-дюймовые колеса, обернутые в шины 20 на 2 кенда и с гидравлическим торможением пройдут где угодно. Габариты всего транспортного средства 160 на 138 на 90 сантиметров. Чтобы сгладить неровности дороги, каждая стойка шасси получила по велосипеду амортизатору. Вся информация о состоянии систем выводится на ЖК-дисплей перед глазами оператора. На сидении есть ремень безопасности, а само оно настраивается под габариты людей вплоть до веса в 130 кг. Конструкция открытая и не имеет защиты от осадков. Ценник EV4 Motion карт начинается от 5285 долларов и платформа уже готова для продажи в розничных сетях. Электронная цифровая музыка иногда звучит слишком чисто и искусственно, что для некоторых музыкантов абсолютно неприемлемо, поэтому они специально загрязняют свои произведения необычными звуками. Помочь им в этом взялась латвийская компания Erika выпустившая новый синтезаторный модуль под названием Plasma Drive. Он предназначен для добавления искажений в исполняемую музыку несколько необычным способом, с помощью настоящих молний. Музыкальное ноу-хау разработали специалисты другой латвийской компании Game Changer Audio с его помощью аудиосигнала усиливается до 3000 вольт и превращается в серию высоковольтных разрядов в ксеноновой трубке. По сути, это управляемая молния в бутылке. Достаточно покрутить ручку регулировки, как трескучие разряды вновь становятся привычными звуками. Эта технология стала развитием разработанного прежде устройства плазма-педаль от Game Changer Audio, которая была впервые представлена на крупнейшей выставке музыкальных инструментов n -M -M 2018 в Анхайме, штат Калифорния. Новый плазма-драйв, будет представлен на этой неделе на NAMM 2019, его предполагаемая цена – 350 долларов. Компания Roland выпустила VR1HD, деку для микширования, ориентированную на любителей живых трансляций и потокового вещания. Помимо разносторонней трансформации аудиосигналов, дека поддерживает работу с тремя внешними камерами и обладает высоким уровнем автоматизации. Оптимальный вариант для тех, кто пишет свои стендапы и авторские шоу с минимальной командой. В деке есть три входа HDMI, два гнезда XLR для студийных микрофонов и один линейный вход. К ней можно подключить, например, игровые консоли старых моделей. Моделей или современный ПК плюс смартфоны с камерами или камеры отдельно а также микрофон провода и всю остальную периферию по умолчанию дека ничем не комплектуется отличительная особенность модели в возможности активировать несколько автоматизированных режимов например быстрое переключение на съемку видеокамеры человека который начинает говорить это удобно если нужно чередовать картинку с монитора ПК и крупный план лица геймера другой режим переключает изображение в такт транслируемой мелодии на самом деле здесь предусмотрен режим настроек под себя с сохранением качества изображения на уровне 1920 на 1260 кадров в секунду. Стоимость Roland VR 1 HD кусается, если говорить о любителях жанра, но вполне по карману тем, кто занимается подобными шоу и подкастами всерьез, зарабатывая на этом деньги, и нуждается в новом добротном инструменте для обработки видео и аудиосигналов. Продажу деки поступят во второй половине 2019 года по цене 1495 долларов.